Привет, ребят, с вами снова я, Тилька, и да, не удивляйтесь, на моем лице действительно есть красные пятнышки. Я просто пару дней назад посещала косметолога, и это остаточное явление. Я пока что не хочу пользоваться тональным кремом, потому что хочу, чтобы все максимально зажило. В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться еще парочкой моих неловких ситуаций, потому что предыдущее вам видео понравилось, и вы просили продолжение, поэтому я не могу вам отказать. Не забывайте то, что новые видео на моем канале выходят каждый вторник и пятницу. Начну я, пожалуй, с детства, и первое мое воспоминание связано с игрой жмурки. Я помню, что мы тогда играли с девочками в эту игру, и я была водой. Мне завязали глаза, я никого не видела, девочки разбежались все по полянке. Вроде бы мы на полянке играли, но там еще рядом была пешеходная такая зона, где ходили люди. Я начала искать девочек, ничего не вижу, вот так вот хожу, хожу, хожу, и вдруг я кого-то нащупала. Начинаю щупать, как вдруг я чувствую, что... Мне прилетает удар по лицу. Это было очень неожиданно и обидно. Когда я сняла свою повязку, я увидела мужчину, который уходил вдаль, что-то бормотало, кричал на меня. А я сидела, такая маленькая девочка, мне там было, наверное, лет 5-6, и я расплакалась, потому что мне было больно, мне было обидно, я не понимала, за что, я просто играла, я не знала, что там пройдет вот этот дядя, и я его пощупаю, его это как-то заденет чем-то. Но также мне было обидно за то, что девочки, с которыми я играла, стояли и хихикали. Следующая история связана не со мной, это, наверное, хорошо, но это та ситуация, когда, хочется сказать, я испытывала испанский стыд. Это был класс, наверное, первый или второй. Мы пришли, если не ошибаюсь, с уроков физкультуры, вошли в наш класс, и там сидел на задней парте мальчик весь такой... Грустный, поникший. И когда все к нему подходили, все говорили, фу, воняет какашками. В общем, этот мальчик э, по каким-то причинам. Э, ну, вы поняли, что сделал свои штаны. Я не буду называть это. Одновременно, вот мне его было жалко, и как бы он, мне было немножечко стыдно, потому что я не понимала, ну как такое могло случиться. Неужели он не мог дойти до туалета и сделать это там? Но самое забавное еще то. То, что после этого случая на стул, на котором сидел этот мальчик в своих штанишках, больше никто не садился на протяжении всех четырех лет начальной школы. И это, это просто дикость какая-то. Когда я была где-то в подростковом возрасте, я для своей подружки выбрала подарок на Алиэкспресс. Это была такая красивая мягкая игрушка. И я не знаю почему, но я не прочитала, что эта игрушечка маленькая. И когда я дома раскрыла посылку, я... Конечно же, расстроилась, потому что игрушка была маленькой. Один а день рождения должен быть вот-вот, и мне было очень неловко, потому что как я пойду на день рождения без подарка? Но благо, мама подсказала мне то, что всегда можно подарить деньги, и я как бы немножечко расслабилась. Но после этого я могу сказать то, что долгое время я ничего не заказывала с Алиэкспресс, потому что думала, что там все такое маленькое, и как бы там кругом обман. Но на самом деле это не так. Все там хорошо. Кстати, по поводу покупок. У меня для вас есть такой небольшой лайфхак, которым я, наверное, хочу с вами поделиться, потому что, ну, нам всем нравятся лайфхаки, и все мы ими пользуемся. Почему нет? С покупок на AliExpress при помощи кэшбэк-сервиса Мегабонус вы можете возвращать двойной кэшбэк до 10%, а главное, этот кэшбэк надежный и проверенный мной. Кэшбэк там может составлять до 40% в разных магазинах, в которых там более 400. А еще у Мегабонус есть мобильное приложение, где можно отслеживать посылку и оценить надежность продавца на AliExpress. Ссылку на мегабонус я оставлю в описании под этим видео. Скачивайте, пользуйтесь и возвращайте свои денежки. Следующая история произошла с нами с Денисом, когда мы встречались. Дело было так, мы пошли гулять в парк. Если вы живете в Москве, то это парк Горького. И мы гуляли по одной из олей и перед нами шла такая достаточно пухленькая женщина. И в какой-то момент она пукнула. Да, просто взяла и пукнула посреди улицы. Мы с Денисом не знали, как на это реагировать, но это было пипец, как смешно. Мы переглянулись и еле сдерживались, чтобы не заржать. Мы вот прям вот реально шли за этой теткой и делали так. В то же время, опять-таки, в этой ситуации мы испытывали испанский стыд, потому что было неловко за эту женщину, потому что она прекрасно знала, что позади нее идем мы. Казалось бы, в таких ситуациях, Человек пытается скрыться или куда-то исчезнуть, но эта женщина почему-то села на лавочку и сидела, как будто ничего не произошло. Еще одна забавная ситуация случилась с нами с Денисом, когда мы только начинали встречаться, и он вроде бы до сих пор не знает об этом случае, за который мне до сих пор неловко. И надеюсь, что он не посмотрит это видео и никогда об этом не узнает. Дело вот в чем. Мы пошли гулять недалеко от Третьяковской галереи и сели на фонтанчик. Там есть такой круглый фонтан, где можно посидеть. И когда мы встали и пошли дальше, я увидела то, что у Дениса на светлых джинсах э, голубиная какашка, таким, знаете, зелененьким немножечко. И я не знаю почему, но я ему об этом не сказала. Вот правда, вот я не понимаю почему. Даже вот сейчас не могу ему об этом сказать. Мне вот действительно неловко. Я вот помню, что ситуация с этой лепехой была настолько абсурдной, что когда Денис пытался меня обнять, я от него отстранялась. Типа он... Он не со мной. Я его в первый раз вижу. Но если он меня как-то плотно прижимал, то я старалась рукой, аккуратненько так не дотрагиваясь, прикрыть вот это вот беленькое с зелененьким, чтобы никто не заметил. И так до конца вечера, до конца дня нашей прогулки Денис проходил с вот этой вот штукой на своих джинсах и поехал так домой. Я ему так об этом не сказала, а уже прошло лет шесть. Вот такие вот еще неловкие ситуации происходили в моей жизни. Я надеюсь, что вы как минимум улыбнулись, может быть, в каких-то моментах посмеялись. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить ваши лайки. Также не забывайте про кэшбэк-сервис Мегабонус, ссылочка в описании. С вами была я, Тилька. Увидимся уже очень скоро. Пока-пока.